Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Мистер и сегодня у нас будет раздача аккаунтов на лицензионный Майнкрафт. Аккаунтов будет разыграться просто большое число, Я даже вам сейчас продемонстрирую. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот это вот все аккаунты, которые каждый сможет выиграть. Каждый сможет выиграть по одному, может и по два аккаунта, смотря там уже по настроению у меня будет, но ладно. Также вам заполучить этот аккаунт? Аккаунт вам нужно получить э, всего, что вы в требования. Это быть подписанным или подписаться на канал, поставить лайк под этим роликом. Пожалуйста, поставьте лайк, потому что без этого уже вы не получите. И написать просто любой комментарий. Вот. Ну, лучше написать, конечно, участвую, потому что вы можете, например, написать комментарий. Он, например, не относится к раздаче. В этой раздаче просто каждый будет выигр... В Каждый будет выигрыше. Ну, конечно, если вы будете соблюдать, точнее, выполните, эти... выполните все требования, это под... будет подписан или подписаться на канал, поставить лайк под этим роликом, написать абсолютно любой комментарий. Но ну, вам желаю удачи, всем удачи, всем до новых встреч. Хочу сказать, что я сейчас уезжаю на водную битву. Вот, вы видите... Сейчас в правом нижнем углу, сейчас 10 часов 52 минут. У меня осталось всего лишь 8 минут, и я поеду сейчас на одну битву. Но вам я желаю вам um, удачи в раздаче, и она будет всего лишь три дня. Так что позовите лучше друзей, чтобы они тоже были аккаунт, и вы играли вместе с ними. Вот такая вот история. Um, итоги раздачи будут... Um, сегодня у нас 16-го, они будут 18-го. То есть, да, у вас куча времени. Ладно, всем удачи, всем пока.